Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я хочу высказать свое мнение о всевозможных э, калькуляторах, которые могут рассчитывать э, какие-то нагрузки, теплопотери, теплопроводность, еще что-то. Ну вот все, что с этим связано. Я считаю, что это зло для неопытных э, людей, то есть для самостройщиков в свободном доступе это абсолютное зло. И это прекрасный инструмент для специалистов для проектировщиков инженеров конструкторов и так далее то есть это специалисты в этой области для них это инструмент он помогает он облегчает он открывает им больше возможностей. и как раз таки вот это плохая возможность если у людей есть доступ свободный к этим инструментам, потому что они не понимают они не разбираются и Просто взяли и посчитали что-то, и начинается какая-то непонятность. Потому что для того, чтобы сделать правильные расчеты, нужно много-много всего учитывать. И этому нужно учиться. Это образование определенное. Поэтому я считаю это плохо. Смотрите. Мне очень часто пишут в комментариях, вот у меня там, я что-то показываю, да, и начинается. Вот здесь я добавил там, допустим, что-то там, произвел расчеты чего-либо. В этом, в калькуляторе И вот выходит так Я, конечно же, я в комментариях не буду отвечать Потому что это долго писать но ну, тем более одному человеку мне объяснять Потому что через там один или два Одно-два видео или там еще что-нибудь Люди опять начнут задавать тот же самый вопрос Абсолютно Поэтому проще мне записать видео которые могут люди посмотреть И сделать свои выводы Если им это интересно Смотрите, что касаемо калькуляторов Калькулятор рассчитывает для специалиста, именно как раз-таки только лишь идеальный вариант. Вот запомните, это идеальный вариант. А в мире нет ничего идеального. Когда вы рассчитываете теплопроводность там, или энергоэффективность здания, то тогда вы вносите туда некие стандартные показатели. Но никогда не учитывайте, ни один калькулятор вам не рассчитает вариант, где... На заводе чуть-чуть что-то пошло не так и человеческий фактор который как монтаж происходил и что-то пошло не так какую ошибку сделали и что-то пошло не так а все ли вы учли в этом потому что нужно же рассматривать как конструкцию если ограждающую конструкцию то нужно смотреть на нее все полностью двери окна стены потолок вентиляция все-все Абсолютно. Нужно учитывать, как это работает. Поэтому невозможно взять, вот как бы, о, я посчитал, мне хватает 150 миллиметров утепления да, для вашего региона. На самом деле это в большинстве случаев ерунда полнейшая. И во-вторых, вы, если даже правильную плотность подобрали, сделали у утеплителя, я вам скажу, авторитетно могу заявить о том, что за годы моей практики, вот чтобы люди не ну, скажем так, производители разные. Вот даже один и тот же производитель. Идет, вот идет партия, партия, партия, все нормально, нормально, нормально, а потом бац, оно получается в какой-то момент, блин, вот что-то отличается. Так, качество ваты, да, каменная вата, каменная вата. Как, хрен пойми, как на заводе делают, ну, короче говоря, с этой стороны вроде как она плотная, нормально. с обратной стороны разворачиваешь, и вот такая вся, как. Мышами покусанные, грубо говоря. Я не говорю, что это делается специально. Просто на заводах -то тоже ну, какая-то фигня происходит постоянно. И вот она. Одна сторона плотная, вторая сторона вся такая рыхлая в дырках. Я могу сказать, что отличается. Отличается по качеству, плотности и так далее. Это ощущается. И здесь еще добавить к тому, что вы не знаете, не понимаете, как сделать это правильно как этот монтаж должен происходить, то как раз-таки эти все расчеты, они будут сводить все эти показатели. Они к идеалу приводят, а вы получаете исходные данные не идеальные. У вас не идеальный материал, у вас не идеальная укладка или монтаж утеплителя. Потому что для того, чтобы смонтировать качественно утеплитель, нужно его монтировать очень много-много-много-много раз в разных вариациях. Я знаю очень много. Я просто не говорю об этом, потому что, ну, это бессмысленно ну либо я по каким-то причинам на данный момент не хочу этого делать вот и все поэтому я просто могу сказать сто процентов что утепление это важно и важно кто как утепляет даже подбор у меня целая схема это это так не объяснить как можно объяснить это нужно чувствовать нужно понимать ты берешь, ты понимаешь, что, что нужно делать, да? я, как я выбираю утеплитель, как я, из чего я делаю одно, из чего я делаю другое, как я поступаю в одних случаях, как я поступаю в других случаях. Это же не просто так все появилось, да? я где-то прочитал, а это все через свой труд, свои наблюдения, анализ постоянный. И постоянно думаешь, как это сделать, должно быть это так, и а хорошо, если я сделаю так. Потом открываешь с другой стороны, смотришь, ты получаешь, видишь, картинку не такую, какую спереди. И ты уже начинаешь думать, а, хорошо, ладно, я понял, что так это не работает, надо сделать по-другому, использовать какие-то другие методы. И ты начинаешь двигаться в этом направлении. И как может человек-самостройщик, который взял в калькулятор, засунул идеальные исходные данные и потом получил э, на, по факту материал, который может быть, он не всегда, но он бывает такое, что отличается. Это же не завод-производитель, вам там что-то специально сделал хуже. Просто оборудование, оно бывает сбивается, бывает еще что-то. Кто мечтает о идеальной какой-то плитке или там древесине сухая строгана, и все думают, что значит она прям идеальная. Да где же такую древесину вы найдете? Я, честно говоря, не встречал, только если пластиковая будет. И то, фиг его знает. Поэтому здесь такие варианты вообще не проходят. Опять же, подбор. Если брать жесткости, да... Нет, подождите, давайте вот вернемся опять, а то улечу. Давайте по утеплению пройдемся дальше. У нас есть утепление, да, стандартно, 250 миллиметров. Это стандартная схема на сегодняшний день, 2021 год. 200 миллиметров основной каркас, он же является несущий и внутренняя часть перекрестного утепления. И начинается, пишут мне. Точка росы там придумывают, ну блин, 7 верст и все лесом. И все там, вот я засунул в калькулятор, такие у меня точка расы Ну и ради бога, куда ты там что засунул? Если ты палец засунешь э, в электромясорубку, то, блин, то понятно будет, что там произойдет. но фарш, ну не тот, который нужен, не который ты хотел. То есть нужно уметь делать и понимать, что ты делаешь, они а просто так одно запихивают туда, куда тебе не нужно ничего запихивать. Вот. Поэтому утепление, нужно расчет, теплорасчет каким образом делать Если у нас идет внутри пароизоляция, да, я уже 53 раза говорил, почему она делается Именно с внутренней стороны по каркасу, а потом сверху по ней делается контур И опять ставится утеплитель Но мне все равно приходят письма, а нужно ли второй раз покрывать пленкой да, ребята, но ну, если вы придумываете какие-то идеи, то делайте, я же вам не мешаю. Хотите, хоть пять раз делайте. Мне зачем, если вы не слушаете, не, не думаете, не хотите думать, возможно. Вы доверяете калькуляторам, ну и пользуйтесь калькуляторами. Никто ж не мешает, никто ж, они есть в открытом доступе. Для тех людей, которые понимают, что происходит и как это работает, вот они как раз пускай думают и пускай обращаются к специалистам, как раз таки. То здесь получается, у нас по этой пароизоляции идет контрбрусок и еще одно утепление внутри То это утепление, оно, скажем, это сделано по банальной причине Из-за того, что, чтобы не, повр... не повредить, э, то есть минимально можно было повредить пароизоляцию Это важно То, что внутренняя часть по, э, утеплителя, и там начинается, вот, пыль полетит, еще что-то полетит Ну, да на... Конечно, можно нафантазировать, а метеорит с космоса, а если упадет, или еще что-то, а если инопланетяне приземлятся, а если еще что-то, и еще что-то. Зачем вот эти все идеи? Нужно просто смотреть, как это работает. Если вы не понимаете, вы не можете понять, то лучше, наверное, не стоит. Я вот к этому веду. Каждый инструмент, он для специалиста. Инструмент. А для дилетанта это просто машинка для... Ну вот подпусти... Кого-нибудь, ну каким-то у нас столько инструментов, которые они просто капец как травма опасны. И такое бывает, что вот сами даже вот специалисты, блин, сколько травм получают Не из-за того, что а просто ты всегда можешь оказаться в той нестандартной ситуации, которая никто не ожидал такого И это потом напишут в книжке техники безопасности Но пока никто не пострадал, об этом не будет написано Так и тут Утепление вы считаете, да, у нас 250, возьмете, засунете в калькулятор, вы получите, блин, вот у вас такой-то коэффициент теплопроводности будет. А отсюда отнимите все электрокоробки, которые пойдут по наружным стенкам, в которых не будет вот этих вот 50 миллиметров утепления дополнительного с внутренней стороны, там будет только лишь 200 миллиметров. Плюс возьмите все кабеля, которые проходят на улицу через стены, Возьмите э, стойки каркаса, которые проводят тоже теплопроводность То есть это все нужно считать это, это совершенно не получится так А вы берете, вот мне 150 мм достаточно В эти, в эти 150 мм вы вот эти ставите электрокоробки, еще что-то, еще что-то Добавляете там еще укосины, еще какие-то вещи Вы все это уменьшаете, уменьшаете Калькулятор это не считает он считает просто какой-то идеальный вариант. Вот если будет стена такая с таким утеплителем, будет такая теплопроводность. Все. А если вы, вы учтете, что ваши 150, они на заводе там что-то пошло не так, плюс при монтаже что-то пошло не так, электрокоробки, и у вас там местами пойдет вообще ну, сотка, может быть еще меньше. То есть ваши теплоповодности, они уже все, летят через одно место. И в то же место, в принципе. Что касаемо нагрузок. Нагрузки, расчет нагрузки. Вот я посчитал, балка там, то, все, пятое, десятое. Смотрите, если в нашем варианте, вот люди считают, да, инженеры и конструкторы, здесь пользуются, вот мне часто, кстати, задают вопрос, Сергей, отдай там ссылку на финские, ну типа СНИПов там и так далее. Какие они здесь? Здесь люди пользуются, проектировщики, там, инженеры, конструкторы, они пользуются евронормами. Еврокодами, точнее. Еврокод. Еврокод, он значительно слабже, чем СНИП. СНИПы ваши, они намного ну, как бы крепче получается, Но... Из-за того, что крепче, это не означает лучше. То есть у вас, как получается, для перестраховки, ну и более такие примитивные технологии использовать. Для этого, да, лучше подбирать по СНИПу. Если использовать все-таки современные технологии и современные материалы, и т.д., и т.п., то здесь уже еврокоды будут лучше. Почему? Потому что они смогут вам сэкономить денег, потому что нагрузка будет рассчитываться немножко по-другому уже, но с учетом того, что вы используете не просто балку, а клеенную балку, да, то сечение, она по сравнению с простой, оно будет разное. Но стоимость-то тоже отличается. И качество балки отличается. Потому что древесина какая используется для этого. Да, есть же тоже сортировка. Почему вот у нас идет С24, она идет на несущие каркасы. То есть стены, стойки и так далее. Это С24 доска. Соответственно, вот там э, порода, деревьев, э, как... Какое количество сучков на там, погонный метр или еще что-то, идет отбраковка. Просто здесь индустрия налажена таким образом, что э, для этого, вот продают ее в магазине, да, доску, вот именно, C24 ставится маркировка и есть определенные несущие характеристики. Вот если она же не относится, это C24, только просто вот сечение 50 там, или там, в нашем случае 42 на там 98 148 123 100 там что-нибудь 198 200 еще 40 что-то встречается но ну, я вживую 240 не видел у нее есть просто определенные нагрузки но она же сортирует понимаете а не так что просто по размеру по толщине и по ширине нет это еще и класс сертификация ну, там оборудование, которое определяет, выбраковывает, если пошло вот часть этой древесины, ее просто выпиливают на что-то другое, куда она подходит, либо на соединение, на сращивание, либо еще куда-то. То есть это это просто так, но ну, не получается. Не, не просто так взять то же сечение доски и ты получишь то же самое. Нет, это опять же это вот к специалистам, к индустрии, все к этому только возвращается. Поэтому посидеть и посчитать вот так или так можно я скажу так что вот ну проще всего это на коленке дедовский способ если я буду рассчитывать да, то я буду рассчитывать просто на глазок ну скажем так по принципу вот есть канава да враг или речка или еще что то да то я туда выберу ствол дерева да мне нужно переправиться там на другую сторону такого сечения которое мне покажется вот, вот вот реально, не по нагрузкам, не по расчетам, что вот это, этот ствол этой породы, там такой-такой диаметр, да, на такую длину, он сможет меня спокойно выдержать. Нет, здесь нужно будет такое внутреннее чувство, что, пожалуйста, вот хорошо, вот по этому бревну я пойду, и дойдя до середины, я знаю, что я сто процентов не свалюсь в воду, там, и ну, как минимум не намочусь. А я пойду по тому бревну, по которому вот... это перестраховки. Это перестраховки, перезаклад. А то есть это все финансово просто больше, больше, больше. Трудозатрат больше, больше, больше. Вы делаете в чаще всего просто самодельные стропильные фермы. У нас это идет как в индустрии. Все через вот именно как раз фермы заводского производства. Это проще, это дешевле, это быстрее, это индустрия. Не забывайте вот такие вещи, что все-таки индустрия – это важно, важно. Составляющая цены в индустрии, где рабочий труд пытаются свести, ну, человеческий труд пытаются свести к минимуму, потому что он достаточно высок. И вот в тех странах, где труд невысок, оплата труда невысока, она как раз-таки прогрессирует примитивные технологии в большей своей части. Но это не значит, что это хорошо или это плохо? Это просто ну, так, такое стечение обстоятельств. У вас есть возможность делать самостоятельно, поэтому вы это и делаете. У нас нет такой возможности делать во многих случаях самостоятельно, либо так, как захотел. А нужно будет делать расчеты, проекты и так далее. То есть, это ну, есть ограничений много. Я считаю, что все-таки ограничения – это хорошо. И они связаны как раз-таки, они, точнее, сделаны для того, чтобы... Лишить человека сделать неправильный выбор, сделать ошибку. Вот для чего ограничения. А не для того, чтобы вас ограничить. Просто чтобы вы говорили, вот у нас тут ограничения, вот у нас тут ограничения. Ограничения не всегда это плохо. То же самое, что и со скоростью, то же самое, что и по многим позициям. На самом деле в мире это все вот таким образом и работает. Ограничения это хорошо, если вдуматься. Вот. Поэтому я. Напишите обязательно в комментариях, что вы скажете, прав я или не прав, да, как вы считаете. Я-то считаю, что все-таки мое мнение, калькулятор для специалиста это инструмент в помощь. Для человека, который не понимает, как происходят расчеты, нагрузки и так далее, это просто бессмысленная вещь. Не то, что даже бессмысленная, она сделает в свободном доступе, она делает только плохо. Потому что люди считают себя э, инженерами, проектировщиками начинают себя считать, архитекторами, просто овладев... Э, то есть, ну, я, я, смотрите, я рассматриваю, скажем так, архитектора, да, это человек, который получил образование. Образование он должен получить, у него есть входные, то есть, данные. Он должен хорошо э, рисовать, чертить, то есть, у него должно быть понятие красивого и прекрасного. Он понимает пропорции как что с чем сочетается где как это работает где можно применить у него должна быть ну, определенная фантазия насмотренность чего-либо они а просто человек который насмотрелся картинок в интернете и освоил компьютерную программу которая может в принципе ну, проектировать что-либо и себя считает проектировщиком нет конечно ребята это все опять же Любую, любой свой труд, который вы говорите, что вы сделали его хорошо, покажите его специалистам. И вы узнаете, что вы ошибаетесь. Это будет 100%. Ребят, это, я думаю, что могут быть какие-то исключения, но все-таки человек, который, если подготовленный. Если не подготовленный, то нет. Это будет 100%. Не попадете. Будут косяки, будет одно, будет второе. Тут просто это как бы знание. А знания, они приходят с годами. Опыт, это вот такая штука. Ее не прочитал книжку, и ты стал опытный. Ты прочитал, ты можешь что-то себе отложить. Но опытным ты станешь, когда ты попробуешь это, проанализируешь сам, подумаешь и, и так далее. Когда ты примен... применяешь это все на практике. Поэтому не забывайте, напишите в комментариях. Как вы считаете, ваше мнение, калькулятор для самостройщика это добро или это зло? А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.